Сейчас давайте познакомимся с Валерией Боже получат... сюда! Бегом! Ой, Бегом! Бегом! Бегом! Бегом! Вызывайте милицию а Тут ты, ты твень? тут ты, мумия? <свят> <свят> <свят> <свят> Доброе утро, Валерия Евгеньевна Вау, oh, вау wow, wow. Подождем, подождем Подождем и пойдем Вау, wow, вау wow. Ребят, едем Стой Нам не хватило на места Приехали, мы сейчас в Киеве, добираемся на метро с Лерой, на вокзальную, на ЖД вокзал. И будем ехать на поезде в Москву на программу After Жор». Да. Поезд 206К фирменный поезд, Украина-Москва. А да? тут только три цифры. По три цифры. Смотри. Нет, наш, он, он еще просто не пришел. Он появится в, в самой нижней <музык> и Что она предлагает? Станцевать, это танец, тверк. Кстати, научишь. Это мне. не тверк. Ну, не тверк, я не знаю. Тисман, типа такого. Да? Ну, научишь меня. В общем, Лера меня будет учить, и мы и будем... И кто хочет увидеть это видео, ставьте лайки. комментарии. Шла бутерброд признавайся я ухожу. уходи я без тебя еду привет бомжик где бутерброд нарисовала зато уже знаю О, видели как ухаживать крошки потерял я без богу забыл в автобусе ехали на киев и... Реально. Счета бесболка, в которой снимали клип, как дура плачу. Ну, я думаю, все нормально. Перезвонили уже водителю, и мы как приедем, мы созвонимся и заберем у него. Эту бейсбол. Хотим заказать хот 2 Окей? Все, спасибо, ребят! Всё? Да? Хватит вкусать! Ребята, очень вкусно! Посмотрим, когда едем в а, поезд! Я буду за тобой подглядывать, чтобы подписчики видели, давай! Ну, у меня такое! Так. Так. У меня красивее! Она играет в игрушки, а я нет. У меня нет ни одной игры вообще. Потому что я удалял. А нет, просто я вообще не играю в игрушки. Да у меня, у меня не даже не на компьютере нет ни одной игрушки. Пока ты играешь в игры, я уже сценарий напишу и видео смонтирую. Ты его с чем our best to hide Innocent Мы уже в Москве с Лерой, Сейчас ждем, нас человек с табличкой первого канала должен встретить. Но спать еще хочется, да? Ну, в принципе, по... вся еда, ребят, пропала, которую мы взяли. Просто мы все выкинули, все. Да, здравствуйте, Евгений. Евгений, здравствуйте. уже репетировать с дочкой, а потом уже в в интернет 573 ответа не вы видите 3133 еще не прочитанных но ну, не успеваю ребятки сразу посмотрю что вы здесь я вам оставил постик любимое наше наше новое видео задерживается на несколько дней потом все всем объясним ну вы уже как поняли мы в москве может кто-то догадался пусть говорят вау пусть говорят сразу друзья наверно сразу распустила конечно же YouTube. Так, Лера, у нас почти 164 262 подписчика. Тысяча пришла за день, получается. Лера собирается. Ну не знаю, буду выглядеть так, что скажете. Нормально так будет, если буду в студии или нет? Ну конечно я прическу Лера не убивает да, У я... меня аккуратненько причешет гель не взял, это очень круто что, что эта кофта не пойдет? не, не, нормальная кофта вот так вот я и из первого канала приедут. На меня Два часа. А да не, не надо красить, это еще. Не? Нет. 20, 20. Ну да, так будет. Никакие краски все. Танцевать, <музыка> А теперь мелко. Я тебе не Я Ты же мне не дашь? Я тебе отдам, чтоб тебе сейчас сделали не гритоску. Я домой поеду. Я сейчас сделаю, попрошу, чтобы с нее сделали настоящую негритяночку. У меня, у меня уже волосы как у негритяночки. Да, красивый я реально волос. Мне тоже очень сильно нравится. Ты чего непонятно, я тебе скажу, быстро, где камеру? Быстро, Ваша дочка такая? Ничего себе! Мы пока себе. сюда доехали с Украины, не поверили. Да ну, я бы тоже не поверила. А тебе, сколько а же у вас будет, она... вот можно будет кудряться? Один, а, да, два, да, один, да? О, ну это нормально. Не в 16, так сказать. Ребятки, я после гримера, Вера меня сняла, я все еще уже практически на выход через 20 минут да да да да да уже уже уже уже совсем скоро будем делать ветер микрофон меня на расстрелщин спит не страшно Давай, подъем, подъем. Надо. Давай, вставай, нам сейчас уже улетать скоро. Водитель приедет. Через 5 часов. Давай. Нет. Подъем, подъем. Нет. Я сейчас позвоню тебе обратно сейчас на студию в таком, ну и что этот трусик. Сейчас покажем всем. Давай, вставай. Сейчас будем все смотреть твои трусики! Вставай, давай. Вперед. Глуши свой этот iPad. Друзья, сейчас только проснулись. Сразу за айпады. Я сразу сижу уже в ВКонтакте, в инстаграм проверяю. Лера тоже. <laughs> на айпаде. На медали в аэропорт. Будем лететь в Белоруссию. С Беларуси уже на Киев. Нас встретили круто, вообще реально круто встретили. Много предложений получили, много фотографий сделали. С нами очень многие фотографировались. Тепло, нас приняли, как неожиданно. Как день быстро прошел, я не знаю, мы так волновались. На самом деле, ну все вообще очень быстро все закончилось, как ни странно. Да, Лера выходила первая, а потом сказали, ну все выходит папа. У меня там за меня расспрашивали. Ну, в общем, вы все увидите. Так что смотрите. Думаю, не все вырежут. Мы там исполняли песню «Как дура плачу». Все круто. И это, когда я вышел, тоже сначала очень сильно волновался. Ну, и потом как-то собрался, я не знаю. Не, ну, видно было, что я волновался. Реально очень волновался. Меня пересушило вообще. Мне очень сильно хотелось пить воды. Но там вещи в плену. Мастера делают наш номер, мы не можем открыть. У них первый раз такое, что они работают. Мы не можем от открыть, реально. Электронная вроде все работает, когда карточку вставляешь. А сам замок? А сам замок, то не открывает. Кстати, мы сейчас не зря иду купили, потому что думаем, ну Да, взяли мохито. Сейчас еще мохито попьем по церкви шоколадные. Чи-чи-чи, чиписи. Вам спешат. Чи-чипи-чипи. Лучше всех. Что ты снимаешь? Вот это? Нет. Да. А, это то, что у меня красит. Это майкап называется. Мяй, как-то я не знаю. Не Вот прикольно. Oh, no. Милиции вызывайте Видите, что он делает? Так, вырубай Он меня ударил по ноге Теперь там вообще ничего будет Чё тебе надо? Да вырубай, говорю Я тебе предупреждаю серьезно. Дальше я буду бить Вызывайте милицию Извините Давай! А. Пусть за камеру сюда! Бегом! Давай! Молокососка. Она малолетка. А ты знаешь, что вышло вымучить молокосос? Нет, нужен молокососка. Скажи нам, камера! Ой, боже! Ой! Тут ты теперь, тут ты мумия. Oh. А? а ну расскажи что-то нам. А идемте вниз. Куда? Туда, идем. Ты что, там же... Там... Что? Ты пойдешь по в комнату? <смех> <смех> все, я пошел. <смех> <смех> все, реда, ладно, все, пошли. Давай, заходи, Лер, я тебе, я закрываю двери, будешь там беседы. <говорит> Все, пошли. Друзья, мы сейчас уже в аэропорту, сейчас с Лерой будем идти на регистрацию. Не будем много говорить, потому что реально опаздываем. Ехали три часа в дороге, и одни пробки были. Ну, в общем, вот такие вот дела. А теперь мы вот, побежали Да. Ситуация не очень хорошая. Дочку не пропустили. У нее нет э, проездного документа. И нам теперь приходится сидеть на вокзале ждать. Мы сейчас созвонились, но не знаю, как будет. Дальше сейчас все решать этот вопрос. Но будем сидеть и ждать. Ты расстроена? Так положи. Сидеть. Так мы посидели, бы где-то в кафе поедем. Да? да, 3 часа на такси, наверное, все-таки в гостинице. Потом на поезде еще 14 часов. В общем, будет влог по такой серьезной весь в дороге. Мы так и не увидели полностью Москву, потому что не было времени мы даже... Завтра будет время. Да, был дождь. Серьезно был дождь. Мы, мы обратно в этом лифте, вернулись в гостиницу. Только нам... а теперь у нас другой номер будет. Да, нам другой номер дали, какой, ну покажи. 248. 248. У нас номер. Вот. Дали нам еще обратной квитанции на ужин, но зато все круто. Реально. Сейчас переночуем и утром уже на поезд. На самолете мы не полетели, но зато... Мы вернулись. Держите Смирься. Если ты телефон останешься. Все, пошли. Подожди, я надо. Скажи, что нам сегодня принесли? Что нам сегодня? Ой, я в Говори, что нам сегодня принесли? М? Лера. Да. Валера, ты что же, Валера? Нам сегодня я такую рыбную, рыбную фишечку принесли, ребят. Очень вкусная. Очень вкусная картошечка рыбка да у нас с ним одинаково но ну, тебе нравится ты прохолодалась на нем? да скажи как мы после аэропорта приехали с Домодедова сразу кушать все да только помыли руки и сразу в бой будем есть да, эту самое вкуснять я лосося буду кушать а ты Да. так что все давай в бой он испугался, он испугался. Да ладно, испугался. смотрю, тебя нету, не дети, ты можешь быть в шкафу. Я подпрыгнул. Да ладно, что я расскажи. Расскажи. Да я. Ой я. Сейчас Ты. Папа. Давай кусочек. Кого кусочек? Какой кусочек? Какой кусочек? Танцы. Не, я сейчас ничего не буду танцевать, потом приедем назад Он не хочет с вами танцевать Хочу я танцевать, просто когда приедем уже будем Много места, ты так и ищешь отговорки Подождем, подождем и пойдем, вау, вау, подождем, подождем Хорошие наши уже в поезде в Москве с Киевского вокзала мы сели на поезд пешку и уже все уже едем к вам. Мы сейчас уже едем до Киева, попасть. Путешествие получилось. Если вам понравилось такое видео, ставьте пальцы вверх. И также не забывайте посмотреть программу ⁇ Быть говорят, попажет, где мы выступали ⁇ Его вы можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте. Ссылочка в описании. Всем пока! Всех люблю вас!